Вы хотите зарабатывать плюс 50 тысяч к вашему доходу стабильно из интернета? Если нет, пропустите это видео. Но если вы хотите, то у меня есть кое-что для вас супер ценное супер классное. Что это такое? Я приглашаю вас на мой практикум, где я с своим партнером, с крутым практиком тоже бизнеса, поделюсь с вами, а как же стабильно с нуля зарабатывать от 50 тысяч рублей в месяц на партнерских программах, то бишь из интернета, на своем интернет-бизнесе. Это то, с чего я сам начинал свой бизнес, и то, чем я сам занимаюсь сейчас. Поэтому это очень выгодно и очень э, перспективное дело. Для того, чтобы попасть вам на этот практикум, чтобы вам узнать подробнее, прямо сейчас жмакните на кнопочку, которая появилась в этом видео. Жмакайте, жмакайте, жмакайте, и увидимся с вами э, на этом бесплатном практике, делать это будет бесплатно. Почему я это делаю? Потому что э, я собираю партнеров, и я хочу научить вас, показать вам, как это работает, чтобы мы с вами могли потом запартнериться, сделать какие-то совместные проекты и задать каждому больше денег. Поэтому прямо сейчас жмакайте на кнопочку и записывайтесь на практикум, это для вас бесплатно, но тем не менее место ограниченное. Поэтому те, кто успеет, того и тапки, спасибо и нажимайте на кнопку и увидимся. Пока-пока.